всех на канале Алис Сегодня к нам пришла партия термосов Это одна из коробок И мы сейчас покажем особенности Этих интересных термосов И как китайцы вообще реагируют на чай Термос поставляется Вот в такой коробочке С минимальной информацией У него есть несколько Режимов измерений температуры И в этом как раз самая интересная Его особенность На самом термосе находится Дисплей на котором есть индикация температуры. То есть, насколько теплый ваш напиток сейчас. Как это работает? Берем вот термос. Он такой красивый. Матовое покрытие, рассчитанное под гравировку. Тут основные предупреждения, что не, не использовать его в микроволновке. И вот тут у нас как раз индикация. Откручиваем крышку. Вот сам термодатчик если прислонить его к телу покажет температуру тела то есть его возможно использовать как градусник кстати режим индикации показывает что у нас напиток сейчас холодный сам термос имеет вот такое маленькое ситечко разделитель и внутри написано что сталь это 304 стай пластилин Давайте пробуем залить кипяток и посмотрим, как отреагирует данный термодатчик Водичка у нас около 90 градусов Камера заподевает залили установили ситечко опционально закрыли термос сейчас температура 29 давайте перевернем чтобы тачик намного быстрее нагрелся заодно проверим герметичность термоса Вращу обратно уже уже 48. Смотрите, индикация зеленого цвета. То есть, вода уже комфортной температуры для питья. Воду надо пить теплой. И у китайцев есть такая пословица, то что лучшее лекарство это кружка горячей воды. Почему? Потому что горячая вода намного легче усваивается организму. Поэтому, когда датчик находится зеленого цвета, вода оптимальна для питья по своей температуре Но сейчас он прогреется на 10 градусов до 80 уже смотрите 67 уже красная уже то есть горячая сам термос имеет получается у нас три индикации это синий цвет это когда вода меньше 30 градусов или меньше 40 а вот на упаковке меньше 45 градусов когда выше 45, у нас уже зеленая индикация. И когда выше 60, у нас индикатор становится красным. Чтобы проверить температуру, надо просто перевернуть термос, чтобы термодатчик нагрелся и показал вам температуру. Вот, 74 градуса. Ну, вот такие вот сейчас термосы идут в Россию. На них будут нанесены гравировки и логотипы компаний. Это будет достаточно хорошим подарком для тех, кто любит чай или кофе носить с собой. Большое спасибо за просмотр. Вы были на канале Альсазия. Подписывайтесь, ставьте лайки. До скорых встреч.